здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу что нужно делать если у вас при воспроизведении видео в вк просто черный экран звук есть меня чур, какая вы перелистываете имеется но на экране просто э черное пятно как и моем случае пользователь принес компьютер и сказал вот такое причина у него что не может никак посмотреть видео он смотрит то есть я его запускаю как chrome Запускаю его видеозаписи. Ну, открываем любое видео, которое нам интересно. Вот нажимаем. И смотрим, мы звук включим. И вот звук идет. А на экране просто черно, черное пятно. И больше ничего. Вот меня тюрка показывает, что там все-таки какое-то есть видео. Мы давайте сейчас а, на весь экран развернем. И у нас будет просто черное пятно. Все это легко устраняется очень легко и просто. Нам нужно открыть настройки. И здесь пролистать самый низ. Нажать дополнительное. Листаем дальше. И отключаем аппаратное ускорение. Используем аппаратное ускорение. при наличии. Просто убираем здесь. Отключаем его. И перезапускаем наш Chrome. После этого мы запускаем Chrome. Запускаем любое видео. Ну, допустим, давайте сейчас я вам покажу все это. Мы запускаем это же видео. И смотрите. Видео появилось. То есть все работает как надо. Давайте запустим сейчас другое видео, то, чтобы все у нас было как следует. И вот, радость. Видео работает в ВК, можно спокойно посмотреть и выполнять разные действия. На этом видеоурок урок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то задавайте под комментарием к видео. Удаваясь на них отвечу. И могу вам устранение неисправности. А так подписывайтесь на мой канал